Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой дозаказ по третьему каталогу на 19 баллов. И начнем вот с таких вот классных новинок, так как я являюсь вип-консультантом компании Faberlic, я могу за две недели до начала следующего каталога получать уже новинки. И, конечно же, я делюсь этим со своими клиентами, которые вот мне заказывают такие классные новинки раньше всех. И начнем вот с такой вот Витамании серии, витаминный гель для душа с ананасом и лаймом он идет у нас с фруктовыми кислотами код 2878 таких мне заказали три штуки также есть манго папая. код 2876 их тоже заказали три штуки и такой вот сочный классный арбуз и дыня код 2875 75 и конечно же смородина и черника Код 2877. Вот такие вот классные гелики. Объем их 380 миллилитров. Такие вот у нас новиночки появились. И также из этой же серии появились такие вот местные для тела. Это смородина и черника. Код 2916. Арбуз дыня. Код 2911. Объем данных мистов 120 миллилитров. Таких мне заказали два штуки. Конечно же, есть у нас и ананас с слаймом, код 2913. Их тоже заказали мне два. И вот такой вот папайя с манго, код 2912. Такие вот классные новиночки у нас появились. И для всех они будут доступны с 6 марта. И также еще вот такая вот будет новинка. Фитобальзам для кожи вокруг носа. Код 2827. Эффективное средство помогает справиться с неприятным спутником насморка, Раздраженной кожи вокруг носа и куб. такой вот классно у нас появился бальзамчик из серии Эксперт Фарма. Ну и новинка прошлого каталога. Из детской серии. Детский шампунь Бальзам. Он идет с трех лет. Код данного шампуня 2809. И вот заказали мне в подарок. Вот такой вот классный наборчик. Лакремы. Это у нас крем-гель для душа. Обновляющий. С персиками и молочными протеинами. Код 7973. И вот такой вот. Из этой же серии. Обновляющий тоже. Крем мыла для рук. Код 2872. Также мне заказали пакетики. Тоже подарочки, чтобы упаковать. Код 781-202. Таких два пакетика мне заказали. И вот. Пантенол. Крем для рук. Два в одном у нас идет. Код 1371. Кстати, классный кремик. Сама пользуюсь. У кого вот сухо, сухая кожа вообще рекомендую. Или какие-то появились ранки. Сразу берите в помощь такой вот крем. Работает на ура. Ну и, конечно, всеми любимые наши зубные пасты. Это лечебные травы. Код 2244. И живица кедра. Зубные пасты подходят для всей семьи. Код 2444. Вот такой вот бальзамчик для губ. Девушка мне постоянно его берет. Код 2708. Малиновый мильфей Классный бальзамчик. А также мне в этот раз заказали пилочку для ногтей. Код 910-391. И вот такой вот паушер для маникюра. Код 910-388. Вот такой вот у меня получился ароматный, вкусный заказик на 19 баллов ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока пока